Самый необычный образовательный форум Татарстана начал свою работу. Кемпинг – это не только жить с друзьями в палатках, но и каждое утро ходить на пары. Подъем в 7 утра и обязательно зарядка, а после завтрак и уже потом занятия. Вот уже в пятый раз студенческий форум разбивает палаточный городок, чтобы дать студентам не только знания. Собрать участников активных, дать им, дать им знания чтобы у них было знание ведения того же самого бизнеса, того же самого отношений, и чтобы у них были какие-то связи в будущем. С 15 по 30 августа пройдет сразу три смены. От КВН до мотивационных занятий. Темы мастер-классов будут связаны со студенческой жизнью. Но выезд на природу без спортивных игр состязаний хорошего досуга даже нельзя представить. Студенческий образовательный форум это возможность понять, почему же время студенчества всегда вспоминают с теплотой. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.